здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня хочу вам рассказать о новолунии 13 января которая произойдет в 7 утра по киевскому времени в козероге луна в этом знаке имеет слабый статус изгнание основные характеристики этого положения скупость эмоций слабое восприятие сухое и холодное отношение к окружающему миру а также расчетливость Новолуние – это соединение Солнца и Луны, а в этот раз еще и в соединении с Плутоном. Также в этот день гармоничные аспект Венеры и Урана отдает позитивный потенциал на весь месяц. Но скорее в сфере денег, карьеры, социальной жизни. Чувства и эмоции уходят на второй план. Луна в Козероге способствует самоопределению, постановке жизненных целей, работоспособности. Неделя важна еще и потому, что Уран, планета неожиданностей и обновлений, выходит из ретрофазы, замедляет ход и разворачивается в прямолинейное движение. В астрологии Уран — это движущая сила, которая побуждает людей к протесту против сложившегося порядка вещей. Отвечает за стремление к кардинальным переменам и независимости. В переменах нет ничего плохого, но уран ⁇ это не постепенная эволюция, а резкие повороты, которые способны поставить человека с ног на голову. Без урана невозможен прогресс, в том числе научный, но перемены часто болезненные. Луна ⁇ наш волшебный ключик. Новолуние ⁇ это новое дыхание. На фоне разворота урана в директное движение, можно сказать, что наступил момент, когда можно будет вздохнуть с облегчением, привести мысли в порядок и двигаться в направлении достижения жизненных целей. Также соединение Луны и Солнца в Козероге поможет разобраться в сокровенном и наметить пути работы над собой, разработать стратегические перспективы. Как минимум на полгода вперед, Ведь эта новолуние происходит на смене фаз Урана. И можно определить для себя методы действий до следующего изменения фаз движения высшей планеты. Луна – ближайшее к Земле небесное тело. Вот почему влияние, которое она оказывает на нас, несравнимо ни с чем другим. Естественный спутник принимает от Солнца. Свет, энергию и передает ее Земле. Количество энергии, поставляемой Луной, меняется в зависимости от фазы ночного светила от Луны. Каждый человек это ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Это сказывается на наших деловых способностях. Продолжительность лунного месяца то есть интервала между двумя новолуниями составляет приблизительно 29 суток. Новолуние начало лунного месяца. Это момент, когда в своем орбитальном движении Луна проходит между Солнцем и Землей и, следовательно, обращена к нам своей неосвещенной стороной. В это время приходит осознание того, что нужно, чтобы жить и развиваться. Ведь в новолуние эмоций мало, в основном решения принимаются на основе разума, логических умозаключений, а тем более при новолунии в Козероге. В этом знаке Луна, отвечающая за чувства эмоции, психику, имеет статус изгнания. Соединение Солнца и Луны, соединение мужского и женского дают жизнь, наполнение жизненными силами коснувшись каких-либо тем в новолуние человека можно подтолкнуть к серьезным переменам, но если человек уже в процессе дергать его не нужно, чтобы не сбить с уже намеченного пути. Точка первого кризиса это седьмой лунный день. нарастающее напряжение между луной и солнцем. условно это первый кризис, но стоит воспринимать это как стимул как позитивную ситуацию, дающую нам что-то а не забирающую. В этом и есть азарт подстегивание к действию, что вдохновляет еще больше. Примерно через 14 суток после новолуния наступает полнолуние. В момент новолуния это день точного соединения Солнца и Луны, на одной траектории, произойдет ближайшая новолуние 13 января можно еще считать плюс-минус сутки и в этот период энергетический обмен между человеком и средой минимален в нашем подсознании рождаются новые импульсы и идеи но они еще четко не определены в новолуние можно начинать только те дела которые вы давно планировали и досконально просчитали они получат достойное развитие а вот только что пришедшие на ум идеи сходу реализовывать не стоит, поскольку можно допустить ошибку, которую потом будет трудно исправить. Впрочем, об этих проектах не следует забывать. Многие из них со временем окажутся очень ценными и непременно воплотятся. В течение последующих 13-14 суток после новолуния луна растет. Этот период можно назвать на пике активности. В это время энергии текут от нас во внешнюю среду. Увеличивается активность людей. Ожиданные а обстоятельства становятся более податливыми для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Можно делать капиталовложения, заключать договора, регистрировать фирмы, переходить на другое место работы, браться за реализацию новых проектов. В период роста Луны наши действия совпадают с естественными, с естественными ритмами природы. Самое успешное время — период второй четверти, с 7 по 14 лунный день. К полнолунию, к 14 дню, процессы, начавшиеся сразу после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, то к полнолунию осилите большую часть работы. Новолуния 13 января в 24 градусе Козерога в соединении с Плутоном и на развороте Урана в прямолинейное движение имеет огромную силу влияния. Оно несет трансформационные энергии, большие перемены. Более того, сама энергия новолуния соответствует качествам Плутона. Это смерть и возрождение в новом качестве, то есть трансформация. В курсе лунной астрологии мы подробно говорим о соответствии лунных точек и энергии планет. Кому интересно, спрашивайте, расскажу об обучении. Многие люди будут испытывать интенсивный рост самосознания и ощутят стремление добиться признания. Обрести влияние и власть. Новолуние эти темы поднимет и выведет на первый план. Разумеется, многое зависит от вашей нынешней ситуации. Если вы решительный, властный и независимый человек, ваши действия будут отличаться лишь незначительно усилившейся энергией. Но если прежде вы не могли или не хотели демонстрировать свои способности, строить свою судьбу и управлять событиями вашей жизни – то независимые действия, которые вы предпримете сейчас, в период новолуния, станут гораздо смелее. Потенциал этого новолуния, 13 января, плюс-минус день, состоит в том, что он вынудит или побудет многих к новому старту или к изменению образа жизни. Нельзя поручиться, что вы непременно преуспеете в своих начинаниях, но это не столь важно в данном случае. Главное, появляется потребность обрести больше власти над своими эмоциональными состояниями и событиями своей жизни. Прошлое окажет существенное влияние на настоящее. Особенно если прежде вы позволяли окружающим распоряжаться вашей жизнью, избегая личной ответственности. Если в начинающийся лунный месяц ваши взаимоотношения личные или деловые распадутся, то это произойдет не по вине недостатка любви или привязанности, а потому что ситуация завершения отношений наконец-то пришла к своему логическому завершению. Это новолуние дает самостоятельность, принятие ответственности за свою жизнь. Что бы ни случилось в это новолуние, и в ближайшие дни после него вы выйдете из этой ситуации преобразившимся человеком, более сильным, решительным и независимым. Практически у всех людей происходят эмоциональные перемены. Много размышлений и реакций, связанных с семейными взаимоотношениями и детскими комплексами, которые приобретают глубину, которую вы не хотели или не могли достичь в прошлом. В это новолуние следует эмоциональную травму или обиду тщательно обдумать, понять и разрешить. В этот период мама, бабушка или другая властная женщина оказывает на вашу жизнь мощное влияние. Хотя трудно понять, является ли ее влияние негативным, позитивным или сочетает в себе и те, и другие черты. В физическом отношении ваш дом и домашняя атмосфера могут преобразиться, вероятно, в результате эмоциональных изменений. Несмотря на то, что многое подвергается воздействию значительных беспорядков, к позитивному потенциалу можно отнести эмоциональную силу и возможность самореализации. Новолуние в соединении с Плутоном дает невероятную силу преобразования. Главное управлять этой энергией, а не ждать с моря погоды. В дне новолуния существует вероятность негативных последствий, если стремление осуществить свои желания перевесит все остальное, и эта мощная мотивация будет двигать вами к достижению целей, во что бы то ни стало. И в этом случае какая-либо из сфер жизни может серьезно пострадать. То есть решимость что-либо осуществить может быть очень сильная. Но постарайтесь предусмотреть и продумать наперед, а не пострадает ли другая сфера жизни. В этот период существует вероятность негативных последствий, и если стремление осуществить свои желания, перевесит все остальные соображения. Столь мощная мотивация может привести к впечатляющим достижениям в какой-то из сфер жизни, скорее профессиональной, но решимость осуществить свои достижения во что бы то ни стало, помешает добиться успеха в какой-то другой сфере жизни». Новолуние в Козероге дает возможности развить свои психические способности. У многих людей обостряются основные инстинкты и интуиция. В мировых масштабах возможны протесты во всех странах против ограничений. Также меняется политическая и экономическая ситуация. Но эти трансформации необходимы и символичны в начале 2021 года. Постепенно будет устанавливаться порядок. Хотя, естественно, этому предшествует кризис, политический и экономический, который все прочувствовали в 2020 году. 13 января напряженный аспект Марс-Сатурн. Еще одно указание на то, что это очень непростой новолуние. Энергии планет требуют действия. Вселенная нас испытывает, создает препятствия и заставляет нас их преодолевать. Выживают и адаптируются к новым жизненным реалиям, сильнейшие и разумные. Расслабиться и уйти от ответственности не получится. Если есть то, за что может быть стыдно, то в этот лунный месяц, скорее всего, придется расплачиваться за прошлые действия, события. Большинство трудностей настоящего вызваны недостаточной подготовкой недостаточным планированием и организацией в прошлом поэтому не стоит надеяться на других лучше остановиться сконцентрироваться самостоятельно все проверить и исправить вовремя внести изменения тем более стационарный уран этому способствует а после этого начать движение в направлении реализации жизненных планов Неверный расчет времени – одно из самых существенных препятствий для прогресса в ближайший период. Светлая сторона нынешних обстоятельств – возможность в конце концов преуспеть, обратившись к зрелости и опыту представителей старшего поколения, особенно родителей. А это позволит принять верное решение и совершить конструктивные действия. И в результате дела пойдут так, как полагается. Новолуние в Козероге в соединении с Плутоном, пусть даже на квадратуре Сатурн-Марс и стационарном Уране, дает острую, быструю реакцию внутреннего мира на возможность включиться во что-то новое, либо подключиться к уже работающему проекту. В этот период, естественно, что-то начинать. И это более комфортно на начальных этапах. Плюсы и минусы любого дела видны в самом начале. По квадратуре Марс-Сатурн многие обретают опыт преодоления препятствий, становятся сильнее. Чтобы ваш талант оценили, важно найти что-то новое в уже работающем деле. Новолуние в Козероге может заставить по-новому продолжать уже существующее дело, бизнес, какой-либо проект. В общем, новолуние такое мощное, трансформационное. Желаю вам успехов и счастливых легких трансформаций. На этом у меня все. Дорогие зрители. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Взаимообмен очень важен. Рекомендую к просмотру видео о транзите Меркурия в Водолее. В этом же знаке планета перейдет в ретро-движение, которое начнется с 30 января и закончится 21 февраля. Ссылка в закрепленном комментарии под этим видео. Также к Старому Новому году на канале появятся общие прогнозы для 12 знаков зодиака на 2021 год. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что выбираете меня. До новых встреч. До свидания!